Бак скорость не поймал mm. ну как и ты ой я вообще а въял. Въял. Я в стену въехал да. я сло... Запомнил. да блин я словил кучу кирпичей и меня развернуло на бустере у меня все нормально еб** чё это за разминочка такая меньше мата а записываешь уже да? меньше мата значит они бунт вообще они будут вообще они бунт вообще это жестко реально я уже не могу по этой кимнепре проехать. а нормас а вот мой чек. Наверное, два разгона побольше, да? Трубок, я понимаю. Я косой! Блин, а в смысле я в этот раз... Ровно в центр? Да фак. Оп, стоп. А, нет. Я поехал до конца, там ничего больше не было, то есть... Там финиш, походу. А, нет, ничего не... А что теперь на тракторе, по тыгдыкалкам? комменс no <laughs> хорошо о мне дают самолет и сейчас буду помогать а посерединке я не буду лететь а, а я буду спасибо ребятули всем здорово в общем, да, корона меня все еще не положила, это гташенька. Вот, я смог найти время, чтобы ее записать, а Никитос смог найти время, чтобы проснуться пораньше и со мной ее поиграть. Вот, в общем, только что вы могли наблюдать нашу разминочку, точнее, нарезочку прикольненьких моментов оттуда. А дальше все идет на... нормальный скилл тестик и под конец красивенькая автоматика. Вот, всем удачного просмотра. Всем привет, дорогие друзья. Мы сейчас будем гладить у нас ничего не получится но написано было что она на 10 минуток примерно Ну не для нас точно так то да это чё типа уже все пошел глайд нет чё так залагало, чего он так тормозит я видел как Капец, меня вообще а, вот. так раскидал. Капец ты! Ты 4 мотоцикла -то, только что прилетело. Димой, один у меня даже попал прикол. А, прикол в что я должен испавниться взять. Так, капец, тут лагает дичь. У меня вообще по кайфу все. А у меня не по кайфу. А там надо было на мост залететь, наверное, да? а не и на мост там дальше объекты. У нас должен быть. Э! Так ну, капец она тормозит, падла. Стой! Да ее сворачивают. Как жить? Окей. Я на мост не могу чеком Капец, что за голова? Я ударился, короче, подъемчика это меня в бок повернуло. О, все, залетел. Мимо трамплинчика. Все, я тоже залез. Эй, это что за Так получилось. Капец, а он так тормозит? Просто У меня тормозит. Я не знаю почему, но у меня прям она дико притормаживает. Прям фризит. У меня вообще прям прям все плавно. Наверное, зря, что через вешать. Нет, не зря. О, прикольно как гладить? На катарел. А! Я в Не знаю, я... мышку, наверное, буду нажимать. Не, я, буду по старинке. А я прямо в чек. Серьезно? А если вот так... А я просто поехал вверх, я на не тормозит. А он дорогу себе... Стоп! Стоп! Стоп! Я приземляюсь на желтенькую, и мне тут достаточно. А, я поехал, ладно. Все, я беру чек. Я я под блок я и я поехал. Так, погоди, куда ехать? А, блин, теперь как А, назад по стрелочкам попрыгать? Я я ку я ку я ку я съехал там. Ну ты ку я ку я ку я я ку я ку я ку я ку я ку я я я хочу по стрелочкам как надо поехать. Кстати, я хотел пробовать но там разгон нужно набирать. Я хозяин долго. э э э Ладно, уговорил говорил. Я по стрелочкам. Ладно, вон по берешь ты едешься спокойненько. Да, да, я хочу Подожди, они там разные не состыкованы. А, первая не состыкована, а вторая, третья состыкована. Да, не, забей болтяру. Глазет не наш. Ну да, проходить надо. Капец, что срез... за фриз? Ну, там условный такой. А -а -а, да, капец, что так фризит-то жестко? Я не понимаю, что случилось. нет тоже немножечко, немножечко. Вот сейчас, именно вот Это карта. Так у меня тоже. Чё, куда? А, Чего? Да? Просто наверх. А если control, а если Ctrl, а если control... На краю, прям я? дома. Я вообще улетел, хрен пойми, куда я не знаю, куда. Я но... накрыл, прям, дома приземлился. Я вот немножечко загладил. А, загладен. я понял. А. а, -а, -а, -а. Да. Не понял. Чего? Он за фигня, ты взял чек? Да. Я же говорю, ну, прям на краешку приземлился. Капец, как так? Я и правее просто, не посередине. А, все, я взял чек. Он взялся сам. В воздухе. Я, ну, как нужно. Да, Поку вот один. это, по-моему, было Фигу. на превьюшке. Он все взял, чек. А, я почти на самом верх запрыгнул. Все, взял, чек, найс. Nice. О, тут скилл тестик где-то надо Так, все, здесь есть. А, я отпрыгнул. за херня? Я приземлился, в какую-то вентиляцию я не смотрел, куда именно. И все. Вот ну, так вот, так вот, так вот. так вот. что а ты сначала по этой графике. А я нет. Почему? Ну это же приводы ГТА, ты сейчас опять че, нужно залететь на знак? Или или как это нужно? А, это нужно так, да? Это нужно как-то. Нет, это ну так. Не-не-не. Ну так это нужно больше разгона. Надо помо. Подожди, надо помочь. Я немного не понял. Надо на знак запрыгнуть. Наверное. Да, не это должен. Так почему там, блин, можно внутри знака проехать? Я пожара. Согласен. Давай. <сил> Спасибо. <сил> Пира, ты на... меня смотри, <сил> как меня заявил. <лаз я его. сил> да ты мне на хребет приземлился, я естественно, тебе соединяю. А я бы сделал. Я. <сил> <сил> <сил> я ровно между рельс приземлился. Пойдем, че ты так легко залетаешь, так тебя респавнит ровно. И ты еще как-то <сил> так... <сил> Меня заживало, братан. Да я бы пролет высрал. Я не буду разгоняться там. Просто он меня заживал. Ехать, ты слишком медленный. А -а -а -а, блин. Два бича синхрониста. Я тоже залетал. Ааа! Стеночка прям передо мной опустилась, я не успел засейвиться в ней. О, я взял чек, что? Чего? я чек взял. Ну ладно. Я чек понял. Братан, я вообще хз к тебе помочь. Я могу тебе не помогать и поехать дальше. до финиша. Пробуй, тем более. Да ты запрыгни, уже надо то надоело реально. Блин, тут чуглат типа с поворотами, но я не хочу их делать. Я просто их обличу. Ну хотя, блин, тут придется повернуть чуть-чуть. А серьезно, это делается вот так просто? Не тормози. А, да что такое? Давай. А, что там? Что за говно? Давай в чек, ровно, не долетел! Так, давай, вс, я взял чек. Что? Да пиздка, какую-то не знаю, где снизу. Не боти, и вс, и ты Ну вс, вот хоть ты ч хочешь делай? Вот не хочешь не долетать, и вс, и вс. Там бы на Шо происходит? да давай блядь, еще ну что ты такая да твою мочу ты такая блядь. бай ты телепорт что, что я с этим с парашютом <laughs> сам такой короче я финиширую да давай <laughs> ну не он не особо это так <laughs> Какая мы про, про тут тоже так, так говорили. Да, это скил тест. Да не, это же вообще помахнел. Должен быть и Это должен быть веселенький скил тест. Это знаешь, налоха, завязаешь ты бустер или нет? А, нет, ну нет, не налоха. Так. А это еще, по-моему, автоматик. Чуть-чуть. помпочка была. Да, это автоматик. Проходил там. На расслабоне, братан. Что серьезно? Проходил, да, это я видел. Да мне пофиг. У меня а, по, по машины под текстуру провалилось. А у меня все четко вообще. Немножечко не так. Я вообще не рулю. Мне надо Нажимаешь W? Да, я просто еду прямо. Сейчас тоже заборолся немножечко. Бред какой-то. Я вообще не рулю. По текстуру провалился, круто. Я вот так же там. Да, ты проходил. Идеально. По-моему. Идеально, нет. просто идеально. Телепрям я вообще не рулю, братан. Прям совсем. И кстати, у меня икса уже. В натуре можно добавлять, просто типа. Просто W. Просто W. Так На я так и делал, я б. Вы... Только W в натуре. Нихера. Через очко Круто. этих камней. Так, а, так офигеть! Жестко. Это крайне Жестко. просто. О, вот сейчас вот прологала ее. Надоборолся у меня да. тоже. Да. Ну ладно. Так, я ну, все надо. еще еду. Да. Я выровнялся, я еду. Так. Давай. Едем. Оп. Перекинул она на руку. гаси. А скорости-то хватит лететь. Нормас. Только-тока. Да почему у меня засирается этот. Автоматика это засирает О, а тут прикольная штука. Оп-оп-оп. Не автоматика засирается все время на дом и же месте. блин, хз. Где именно? У меня типа флипается, но у меня не флипается как-то. <laughs> Немножко. Капец, тут жестко, слышь. Да, согласен <laughs> с тобой. Жестко, но все равно у меня не флипается. Не, там дальше, блин, дойд... О, дойдешь вот там флипнула. вообще дичь. Неужели? Клипнула. Клипнула. Я все еще держу только W. Флипнуло. Все время не рождал бы, прям все время. Постоянно. Я тоже держал бы и W. w. <свист> Я даже рулить вообще не хочу. Главное финиш случайно не взять. А вот и он. Стоп. <свист> да. Что? Ты как там вот, все? <свист> чтобы еще в бомбу вехали. <смех> и снова здорово. В общем, надеюсь, тебе понравилось. Я очень надеюсь, что тебе понравилось. И еще надеюсь, что ты влупил лайк. Ну, естественно, подписался на каналчик. Нам там у нас все больше и больше каждый день. Ну, почти каждый день. Когда я выпускаю, тогда и больше. А я не знаю, когда я могу почаще выпускать. Короче, как получается, так получается. Я вообще ни в, ни в, чем, ни в чем не виноват. Вот. Все, спасибо тебе еще раз за просмотр. Подписывайся, колокольчик, там лайкосик, там все вот эти вот дела. Все, всем удачи, всем пока.